Добрый день, меня зовут Элина и я представляю ФГБУ ЦЭКИ связи России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Как вносить сведения в реестр территориального размещения органам государственной власти муниципального уровня? Органы государственной власти муниципального уровня, а также бюджетные и казенные учреждения заполняют сведения в реестре территориального размещения без получения доступа в систему. Для этого необходимо по адресу портал.ески.gov.ru выбрать вкладку «Реестр ТР», нажать на кнопку «Заявка на доступ в ГИСКИ». На странице сообщения аккаунт не имеет достаточно прав, Нажать «Оформить паспорт территориального размещения». В дальнейшем внесенные таким образом записи будут доступны после авторизации через ЕСЕ. В открывшуюся форму внести сведения по информационной системе. Таким образом создать реестровую запись. При помощи установления статуса на экспертизе в МКС в разделе «Управление статусом» направить запись на проверку в Минкомсвязь России. По результатам проведенной экспертизы на электронную почту органа государственной власти муниципального уровня направляется уведомление о положительном или отрицательном статусе реестровой записи. В случае получения отрицательного заключения необходимо внести корректировки в реестровую запись и повторно направить на экспертизу в Минкомсвязь России при помощи установления статуса на экспертизе в МКС в разделе «Управление статусом». Как заключить контракт в 2018 году, оплата по которому должна быть проведена средствами 2019 года? Государственным заказчикам могут быть в 2018 году размещены извещения либо направлены приглашения принять участие в определении поставщика, а также с учетом сроков проведения закупочных процедур заключены государственные контракты на закупку критически важных, срок исполнения и оплаты которых относится к очередному финансовому 2019 году при соблюдении следующих условий. Соответствующее мероприятие по информатизации включено в соответствии с правилами подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года номер триста шестьдесят пять утвержденный государственным органом план информатизации 2018 года и предусматривает закупку соответствующих товаров, работ, услуг в 2019 году. В сведениях о мероприятиях по информатизации содержится обоснование начальной цены контракта, предусматривающего закупку соответствующих товаров, работ, услуг в 2019 году. На мероприятия по информатизации в соответствии с бюджетной росписью доведены лимиты бюджетных обязательств на 2019 год. Закупка товаров, работ, услуг, предусмотренных мероприятием по информатизации, по которой поставка товара, выполнение работ, оказание услуг и их оплата, планируется государственным органом в 2019 году, включена в план график закупок на 2018 год. Также... Следует в поле «Комментарий» к закупке привести следующие сведения. Планируется заключение государственного контракта из средств года. Планируемые ЛБО составляют 1000 рублей. Также обращаем внимание на то, что в соответствии с пунктом 1 положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года No. 329, функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в сфере бюджетной деятельности, осуществляется Минфином России. Какой код ОКПД-2 использовать для закупки, сопровождения и обновления справочной правовой системы «Консультант Плюс»? В случае если предполагается поставка программного обеспечения «Консультант Плюс» Например, на электронных носителях рекомендуется использовать код 58.29.50.30. Услуги по предоставлению лицензии на право использовать компьютерное программное обеспечение. В этом случае наименование закупки должно быть корректировано с учетом того, что закупается ПО, а не оказываются услуги. Для закупки услуги сопровождения и обновления справочной и правовой системы «Консультант Плюс» возможно использовать УКПД 2.62.03.12.130 «Услуги по сопровождению компьютерных систем». В случае если предполагается получение доступа к интернет-версии «Консультант Плюс», возможно использовать код 63.11.13.30. Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном оборудовании пользователя. Иными словами, код УКПД-2 должен соответствовать предмету закупки, указанному в контракте или договоре. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту, либо по форме обратной связи, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!